Артюр Рембо В девяносто втором Период Олега Кустова Французы 70-го года, бонапартисты, республиканцы, вспомните ваших отцов в девяносто втором! Поль де Касаньяк Кто погиб, в девяносто втором то погиб, в третьем от свободы прияв, поцелуй и покой, и душой и умом довелось одолеть тем Иго рабство сломив всей породы людской. Были бледными вы, но великими в шторме под любовь билась в ваших сердцах. О солдаты, чья смерть! Землю семенем кормит, Чтобы всех возродить на полях в бороздах. Славу кровью омыв, вы пути пролагали, Во флерюсе вольми и в Виталии пали, миллионы христов С темной нежностью глаз. Спите мир на себе с дремой республиканской, Короли не щадят нас дубиной гигантской. А Месье Касаньяк нам толдычит о вас Мазас 3 сентября 1870